Привет, друзья! Привет, дорогие зрители канала! Всем мира и добра! В это солнечное ноябрьское утро наступает еще одно интересное событие. Я наконец-то решился построить новый дом у себя в деревне. Те, кто является постоянным зрителем моего канала, тот э, уже много раз видел, что у нас в деревне стоит совершенно старенький домик, который я периодически латаю, пытаюсь как-то перестраивать, благоустраивать. Поймал себя на мысли, что все, этот дом морально себя изжил. Поэтому, собравшись духом, пообщавшись с кредитными менеджерами нескольких банков, я понял, что я готов ввязаться в новую авантюру своей жизни и построить каркасный дом на своем участке, который, надеюсь, будет меня радовать не один год. Вот, собственно, сейчас я еду производителю таких домов заключать контракт и ну и теперь на моем канале вы будете регулярно видеть мои приключения с этим домом сначала мне нужно заключить контракт потом построить стены потом сделать коммуникации потом благоустроить территорию потом разобрать старый дом ну и так далее хлопот будет много хватит не на один год ребята я вам обо всем буду рассказывать, буду делиться своими победами, своими ошибками и какими-то своими ноу-хау и прочими лайфхаками. Надеюсь, что вам будет интересно наблюдать за моим творчеством, домотворчеством, я бы так сказал. Буду максимально объективным для того, чтобы весь мой опыт вы могли учесть в своем э, желании, наверное, построить такой же дом. Да и просто думаю, что вам будет интересно. На это место куда я приехал покупать свой дом это 65 километр МКАД вот тут достаточно большая выставка этих домов их очень много но мы с вами едем в конкретное место я уже определился своим выбором это дом фирмы канадская изба почему я именно на ней остановил свой выбор да не знаю может быть потому что мои друзья построились там в этой же компании и у них не было никаких проблем может быть, по какой-то еще причине. Как бы то ни было, выбор сделан, и менять я ничего не собираюсь. А вот и он, друзья. Вот он домик моей мечты. Вот я решил построить точно такой же. Мой выбор проекта был достаточно долгий. Чего я только не смотрел. И каркасный дом, и щитовой дом, и дом из СИП-панелей, и дом из пеноблока, и дом за миллион. Перес... Перелопатил весь интернет, друзья. Но в конечном итоге все-таки решил остановиться на каркаснике по одной простой причине. Во-первых, все-таки это дом не для постоянного проживания. Даже несмотря на то, что мы будем с семьей туда приезжать и в зимние выходные, и будем проводить там время с друзьями, конечно же, в этом доме должно быть тепло, круглый. Посмотрите, какая красота у нас на участке уже все ухожено, растут деревья, растут кустарни. Вы сами прекрасно понимаете, когда начинается стройка, то вот эта вся красота превратится в большую строительную площадку. Каркасная технология, она позволяет максимально щадяще сберечь все, что было сделано, все, что было устроено за эти годы. При этом... Тот проект, который я выбрал, очень хорошо вписывается в наш ландшафт. Уверен, что всем нам понравится. Поэтому мой выбор и остановился на каркасной технологии. Так что наблюдайте за моими подвигами, делайте комментарии, ругайте, хвалите. Давайте советы, которые мне будут очень нужны. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а я вас буду продолжать радовать интересными видео. Спасибо нашему домику, что радовало нас только десятилетий, но ничто не вечно под волной. Пока, друзья.